Внимание! Данное видео содержит нецензурную лексику, не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Четвертая часть. Так что, кто не видел предыдущую часть, обязательно посмотрите по подсказкам, там будут ссылка на плейлист. Сразу же, я думаю, без лишних разговоров начнем играть. Нафиг. Не хочу двух разговаривать. Больше загружаться еще будет. Блин, он прогрузить, наверное, да, заранее? Ну ладно. В раз мы отхватили вот таких знатных люлей. Насували нам по самой не хочу, как говорится. Сейчас будем мстить. Я пойду по-любому то мстить этим. Давай, давай, быстрее. Сейчас пойдем реально мстить. Я решил, короче, собрать коктейлю молту. Кто видел прошлую серию, то знает, о чем я говорю. А! Мы, а, мы еще даже не уехали отсюда. Мы здесь стоим, да? Я прямо здесь сохранился. Короче, я вот эту хотел штуку получить. Но тут. Тут просто орда. Реально орда. Зомби. Их надо как-то убрать отсюда. Мизин, у меня есть у меня нет припасов вообще, от слова, совсем. Вот, я хотел как-то красиво это, короче, сделать. Че вот у меня есть? Смотрите, значит, три коктейля. Так. А, давай попробуем просто. ради интересно. Короче, подъеду, хочу подъехать поближе. А я могу подожди, могу катить просто бесшумно, что могу? Могу катить тебя, блин, я хочу тебя просто катить. Без. Ну, ладно. Он очень сильно шумит просто. Короче, я хочу вот так вот подъехать. Поближе. Это да тише. Вот так вот стать. Блять! Ах, вот я слышал, но я не успел слезть. Да, иди, блядь. Катин. Ах ты утырка. Вот это нихуя. Ебать, добрый вечер. дожди можно заново начать? Вот заново загружусь. Да нас жопу, блядь. Блин дец какой-то. Просто вышел и не сразу дали люлей слово. Давай заново. Пи... Я вообще просто так, я просто так здоровочное потратил. Ну и зачем мне это? Пить шакало. Я скриплю или это они? Наверное, я. Надо развернуть немножко на цикл. А, то есть они смотри, что? Волки, не. смотри, еще. Волки получаются не скриптованные, потому что они пропали. Если был бы скрипт, они опять вылезли да? Короче, сейчас мы их будем потихоньку поджигать. А ты что так ходишь? О что случилось где у нас значит так вот и коктейль мы значит их сейчас будем убивать я реально хочу их убить а бен кстати Конистра. давай давай давай давай давай давай давай давай давай Пиздец! Вот это да. Лови! Сейчас Беги, беги, беги, беги! Садимся и сваливаем. Короче, план такой: я буду потихоньку уводить и расстреливать. По одному, по два, вот так вот. Один. Так, они отстали, да? Не отстали. Я просто надеюсь очень сильно, что они не будут появляться. Что они там не респавнятся. А если не респавнится, то это все вообще абсолютно бесполезно, эти занятия. По слова совсем. не слышно что ли? да ладно Обалдеть. я просто не знаю сколько там народу сгорел например первого знаю так тут пока никого да? так А не могу запрыгнуть сюда и Опа. Ржай. Просто бежим. <nak fade> <х> <у blueberry> pues я реально не знаю сколько там сдохло. Правильно это плохо, еще трофей так. Интересно, <смех> Я не знаю, что из этого выйдет. Просто боюсь, сейчас у меня коктейли кончатся нахрен. К херам, да? Один остался, прикинь. Это, конечно, плохо очень. Там гнездо. Вот я четко, четко вижу, что там гнездо, блядь, находится. Соответственно, говорит о том, что они просто там бесконечно будут появляться. Правильно? Я же, блядь, не дурак. Ну-ка. Это непонятно, на самом деле. Так это не так. Так. У меня осталось всего один, как то да? Так, я попаду на крылья. Чего? Подожди, это все решения, которыми нужно было? Охереть, прикинь. То есть это все, что мне нужно было сделать. не надо было ставить энергосбережение, и оказывается, достаточно было подвинуть тачку иша достанешь горите куда просто суток то горить А, вот оно что оказывается, а, прикольно. Я понял, да, да, -да хорошо. Убивайте. Не -не -не, не буду. Так, замечательно. Это кажется прекрасно. Я подумаю, значит. Они меня, получается, не видели, да? То есть, как я залазил? О, прямо отсюда. Ну давай. Они меня вообще не видели, спал совсем. мотоцикл также ставим недалеко жопу пиши да, ставим. давай аккуратно теперь и неизвестно кай гнездо там у них не гнездо там тише, тише. Так, я попаду на вы меня не видите хорошо и я вас не вижу и вы меня не видите так, подожди, там бензин нужен. А там бензина нету, сто процентов, да? Так, так, так, так, так. И Может, как смотри. мне туда попасть? Да, бенза там нету. Я сейчас перепрыгну, смогу установить энергию, правильно? Правильно. Вот только потом буду все, все кишить ими, конечно. Конечно, плохо. Бенс есть вот здесь, я об этом знал. Ты молодец. Ты, я молодец. Тихо, тихо, тихо. Не прыгай давай. Аккуратно, братан. Тише. Тише. Тише, тише, тише, тише, тише. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Надеюсь, я никто не увидел. Прям вообще. То, что надо. Бля, я вчера столько времени потратил, чтобы понять, как включить эту электроэнергию. Сейчас чисто случайно пришел. Блять, я не знаю, что сейчас Они же сейчас просто Ура, свет, свет, свет. Стрель, стрель, стрель, стрель. сейчас они все сюда сбегутся. Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Поспать можно. <laughs> можно я посплю, а я не уйду. Пожалуйста. Я не хочу выходить сюда. Может они не додумаются дверь открыть? Пожалуйста. Ладно. Их... Микрорегистратор, здрасте, сэр! У нас проблема! У нас много проблем, да. боец! Ты Давай по Тут еще один поезд на подходе. Отгоните этих людей отсюда. Свяжитесь со штабом. Мы больше не можем никого Отчистите принять. Результат. Я сказал им, нам Давайте. нужно еще 10 экскаваторов. Иначе придется сворачиваться. Сэр, вы не понимаете? Все я понимаю. Эти козлы в Портленде просто не хотят слушать. Я говорю им, лагерь забит. Тут пробка до самого Фарвала. Отсюда поезд. и до чему-то все поезд. койки заняты людьми, у которых Быстро. кровь идет из главы. Поезд! Нет ответа! Что ты такое несешь? Рация! Никто не ответил. Короче, их тут кинули. Так, берегись, берегись, вот как блин, Ну, в ближайшее время поездов можно не ждать. Смешно. Бля. Так, одно, два. Короче, как обычно, понятно. Вот бьет! Блядь. блядь! Чувак, держись, пожалуйста. бежали побежали, побежали. Где мотоцикл? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Чтобы понимали, сколько там народу, блядь? Посмотрите предыдущую серию. Фу, блядь. Еще один трофей. Я аж спотел реально, это было вообще жестко. Кто вот реально кому интересно, сколько там было народу в этом поезде, блядь, посмотрите предыдущую серию. К концу можно отмотать, если вам так э, неинтересно посмотреть Там такая жопа. Человек 200 наверное, точно меня одна убежали. Так, что я хотел? Я хотел сохраниться, давай быстро сохранимся. Все, отлично. Ой, блядь. Опа. А, неожиданно, да? Садимся. Сядь, ты, дебил. Так. Ага. Куда он подевался? Прикинь, смотри. Смотри, что покажу. Иди скорее смотри. Вот и все. Че? Че, все? О, господи, диот. На меня открыли охоту. А кто? Э, шакал. Сюда иди. Я так понимаю, это какой-то блокпост, да, который можно ликвидировать. Даже не можно, нужно, да? Давай. Опять. оба Ну давай, попробуем, кто посмотрим, кто из нас попался. Ах ты сычка да Умри уже, ну. ты живучий, слушай. Вот и все. Вот так. Все. Свидули, да? Лох. Ну чё? А в чем смысл? Они вдвоем охотились на меня. Ну, кого? Чего? Зачем? Чё за бред? Я думал, какой-то блокпост стоит. Оказывается, они просто два дебила, которые отбились от стада. Интересно, там есть? О! Олень, ты чё телепортируешь? Сейчас перестань. Так, керосин возьмем. А то я коктейль молотый использовал. А, аптечки. А, хорошо, вот. И погнали так что у нас там что на куда нас просто вообще пойти интересно так ухо э, жоп какая погода за Леоном. ой погода погода блин. на вас открыли охота не подожди я хочу отнести э, ящик с припасами который я раздобыл правильно Значит, смотри Жители лагеря Марка Куплинда, это понятно. Подожди, а почему у меня не отмечено задание? А, типа, я же его наполовину выполнил, но у меня его... Не... Или нет? Даже наша защита Польвара. А, побочная. Я уже спугался, думал, я туда ездил и просто не, не дополнил задание. Нет, нормально все. Доехать можем? Так далеко, да? Блин, тоже не хватит, что ли? Быстро переход, невозможно, байк слишком далеко. А! Все, понял. что до байка дойдем. И быстро переместимся, потому что, ну, ехать, это смысл, как уехать столько времени. Время тратить на проездку вот чего, просто по полям кататься. Чем? Вот там вот граммофоны до сих пор нарисованы. Если сейчас подойти, мне кажется, там... Просто люди вот так вот. Ой. Да что я за. Почему я зомби постоянно людьми называю? <клёздят> там просто столько народу будет стоять. Ждать меня. Во, быстрый переход. Отлично. Идите. И там заправимся где-нибудь. По-любому есть. Если не будет, конечно, <зачем> это будет смешно. И не очень хорошо. жарко то Из дождя, походу, того же дождь, вчера шел. Теперь такая душня. Ужас. Шесть зрителей на стриме. Здорово, ребят. Че не пишем? Че, молчим? здоровье а я не культурно так сана я к вам на байке можно заехать сколько у меня осталось топлива Ой, еще по бака ничего себе и сразу вышли это один из байкеров. очень странно это да? как сказал сразу выше ладно так ты что ты ищешь мы не я тобой все еще недоволен на Тебя нет я ищу этого вот, на, чувак. Оттуда вышли... Я выполнил, в смысле выполняется. Ага, то есть получается, я выполнил задание. Из него сразу следует под задание, задание которое нужна, я обязан Что Ничего, не охерели, нет? Шках. Да почему нет оружия, блин, как почему мне его открыть-то? Бред какой-то. Че есть припасы? За 42 доллара. У мне три куска ни хрена себе, я больше ничего. Я подумаю сейчас. Так, улучшение глушителя. Нет места. Чего? Я не понял, знаешь, что. Давай, потому что еще вещь. Почему у меня глушитель пропал? Он был у меня в рюкзаке, но он исчез. Ладно. А хотя, подожди. Давай посмотрим, может он в рюкзаке остался. Так, ну... Это. это понятно подожди припасы <coughs> материалы да предметов а подожди а когда а как где а, а где место создавать ножка стул с гвоздями пока с гвоздями ага. да, с гвоздями мне, наверное, нужно подобрать биту, да, наверное, где То есть я вот, наверное, вот так-то перехожу, здесь выбираю биту и делаю, скорее всего. Не знаю. Будет что-то нужно, я Эй. есть. Че у тебя? Привет, Мэни. Новое улучшение характеристики. Я даже не знаю, надо вообще это нет. Я бы, на самом деле, все, что я сделал, так это бензобак увеличил. Вот. Есть как-то? Вот. А, у меня и так этап... выбрано. Сейчас выбрано. Тебе. Во, выбрать спасибо. Он бесплатно достался Конечно, медзабаг слабенький очень. Двигатель. А, купить не хочу. Может есть еще и бесплатно? Ну-ка давай. Поищу. Медзабаг-то есть? Есть. А вот остальные. Буду неплохо тоже. так кися азота. О, выбрать. Видишь? Не зря я. Зря я. Шины. Купить прочность огонь так сильно 800 ой, -ой, -ой, ой я пока не хочу я пока не понимаю всего вот этого смысла так это покупаешь или как да пошел жопу надо куплю так женя шума не это да давай. давай отлично что-то еще рот свой вали пожалуйста так дизайн Доса. Я так понял, короче, это мой мотоцикл на все оставшееся время. Пара просто, просто меняется. Конечно. Это неинтересно. Прочность. Давай. Больше точно ничего не, да? Бесплатно. Ага, все. Окраска. Можно полностью. Бензобака других байков. Короче, ясно, пошли. Буду ждать. Хочу. это того не стоит, я не буду этим заниматься. Все. До встречи, мы А что это такое, Из прошлой жизни. По моему опыту в ремонте байков никакого а цена нет. Как больные говорит ты много помогает еще. А не как поживаешь рождение а механика дыры что ли? ладно слышали выгляжу я так как я хочу понятно? дайте мне пожалуйста бензин ребят есть у вас бенз Пожалуйста. Декон. а кстати я же могу продать и трофей то что тебе нужно по любому накопилось как поживаешь? Ага. Господи, ты слышал, что о, творится? Черные вертолеты. Федералы а... до сих пор летают. Нет, ты представляешь? Я там был. Э, чего? Ты о чем это? Коуп теперь не затыкается. Говорит вот и доказательство, <связывая> что он был прав, что это бани, федералы. Бани, я все это слышал. Ну, Прямо в прямом эфире, так что отстань. Привет. Чего приспал а к нам? Ты что-то ищешь? Блин, ну не может же быть такого, что не будет тут бензобака не пошли поспим, ну, в жопу, я не хочу ночью ехать. Сейчас там тьма тьмущая будет, в зомби. Тебе получше. Вс, слазь, води, не Эй, ты прям сюда зачистил. Мэнни. Фэн. А где? Казалось там, бы, у нас все должно быть хорошо. Парн, тоже что ли? Эй, Мэнни, И я, тебя я тебя тобой все еще не доволен. Наверное, там, да? Отойди. Слышь, да уйди, ты что встал, так тибил? Не лезь, вообще стреляли во всех, кто Реально, вы что, без бензин тут живете, что ли? Как так? Ядный бал. Я, я застрелил одну женщину на глазах у ее детей. Бать ты козел. Она убила человека. хотела забрать его продукты. Дети А, еще препараты. выше. Да что такое? Я Можно я же лягу спать, блин. Во. заражены. А во. Все в таких палатках Прилягу, странах не а я... диванчики. Я бы сказал, Давайте как-нибудь побыстрее, пожалуйста, проматывайте. Все, Можно утро. снова в бой. Можно. Я могу прямо отсюда телепортнуться, не хочу я на байк отдыхать. Мне вон туда, да? О, топливо есть. Супер. Так. Я могу переместиться, а что такое? Пора в дорогу, сюжетная линия. Трофейная охота, лагерь кубков. Куб. Для работы нужен байк, свое задание... Я не понял зачем это, ладно, потом Как раз проверим через топливо Ебать вот далеко, очень далеко реально. Давай, да Покатили? А зачем? Вот бензин есть, да? Это радио Свободный Орегон а, Заграл, а честно что, что? Я Честно, забрал битву. Вот так А ведь глобализация должна была принести нам лучшие товары со всего мира Вместо этого мы получаем самый дерьмовый ширпотреб, который штампуют за рубежом Все делается так, чтобы быстрее сломалось, и вы пошли покупать новое еще, еще, еще вам всегда нужна новая машина, телефон, новое залифологи, новое все, лишь бы прокормить жадную арку Хотите купить что-то добротное? Не -а, ничего не выйдет. У руля должны стоять честные труде. Вот это да. Если мы что-то делаем, то нужно века. Что, гандо, Нашими руками строилась Америка. И мы выдержим все, что приготовил новый мир. Вот. Это Ну Радио по-моему, все поломано к хренам, Коуп, что бы ты ни говорил. И жадные коммерсанты не так уж плохи. Я бы вот сейчас <свист> не отказался от нового байка. Фонарик, конечно, прям ужасный, вообще Yeah. Я смогу просто проехать. <свист> а, да, смогу, слушай, давай. <свист> <свист> Поехали. Пошлите, зомбари в шок. Реально. Мы же здесь ездили, только мы пешком шли, а он на мотоцикле ехал. Я не заметил, что меньше шума стало. на самом деле, такой блин был, что он такой остался. Так. Чуть. Мои чутье что там, что-то не просто так. Да? А нет, все нормально. Мы здесь как раз, да, да, да, да, да. Это было первая встреча с зомби наша такая. Да, видишь, все пусто, потому что мы же уничтожили гнездо точно. Бандит, вы что, типа меня тут поджидаете, а? Ага, смотри, что охуеешь. Это я заберу. Спасибо. Давай! Патроны! Эй, гранили Давай! А! Давай! А! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! стула Давай! Давай! Давай! Давай! попробуем как там Давай! Давай! Так, а, ремонт... Не, подожди, а как мне ее? Стопы. А как мне ее сделать? Как мне из нее сделать? Так, припасы, задания... Не, припасы не надо. Создание предметов. Вот. С гвоздями. Балетные, нет. Пакетка с гвоздями, палака с гвоздями. Вот, как мне ее сделать? А как? Объ... А, в смысле объедини. Ладно, пока не знаю, как тогда возьму, давай топорик. Потом как-нибудь посмотрю, как это сделать правильно. Че приду, и хожу. Понятно. А во мне тут бояться, да? И флажки тут убегают. Вон машины, давай почистим быстренько. Так, пипец по максимуму. Блин. Значит, гнезда разрушать это на самом деле очень полезно, потому что вот мы сейчас едем тут пусто, тут зомби нету. То есть, соответственно, реально везде где есть гнезда надо это делать. И этим нужно заниматься. Ирка, что она? А, она хуже пошла в жоп, не хочу. Я поехать дальше. открыли охоту и чё, я теперь всю дорогу буду ехать на мне на... на... по нему попадать что ли пошли нахер Чё? мне послышалось или там человек был наверно послышалось Что-то дорога Кстати, это не просто арт это, это Это эти как э, упокоители. Значит, там должен быть какой-нибудь типа бок-пост, что ли. Типа этого. Ну, потом Снайпер на дороге, твою мать! Где, где, где, где, где? Слазь быстрее. Где? Так. хе Хорош. Хорош с сучонок, ты готов? Учить пулю вуп? Одним меньше, да? У -у -у, просто, блядь. Бля, ну, короче, все поняли, да? Что тут батя просто. Так, ну он там не просто так стоит, сука. Это упокоитель, я же сказал. А где еще? Он же, блядь, не один. еще есть, сучки. Ну, ну давай, пацаны, по одному ко мне. Еще музыка такая началась, главное. <связываю> <связываю> вот он еще оказывается. О, блядь, нихуя себе. Сейчас, сейчас, пацаны. Сейчас все будет, вы что думаете? Я что, дурак что? Ох <связываю> ты, блядь. Обежал, смотри. Что. Свобода. ублюдок. Ага. Ага, ага, -а. а -а. давай. Ой, блядь. иди. Минус шея, просто минус шея. Хорош. <с> Козлы, вот реально, я их вообще не видел. Стабилизатор нет места. Вечер. Поехали Ирка, она на хуже, не буду брать. Все что ли? Вот ради этого, ну, блядь, я на них тратил патроны. Ну. Ради чего, да? Прошуиться. Непонятно. Жаль, на мотоцикле нет какого-нибудь радио, да? Оба круто. Вот сейчас очень сильно напоминает ГТА. Вот прям вот вообще капец, как сильно. Ебать, кто это, где это? Где там они визжат? Не знаю, где там. Опять дорога перекрыта, блин. По-любому опять кто-то есть, да, тут? Я оленя. А вопросик далеко находится, ну-ка. А блин, на карте не видно. Это там, да, вопрос? Ну, ладно. Пой. Это потом, все потом. Я пока еду конкретно задать. Что на, ре на речке лед? Мне показалось? А, нет. Это такая текстура лик, странная. ты че, а че там такое? А че там реально? Ну-ка, можно бинокль? Ну, типа, это чье? Так, подожди, там адекватный проход через мост. Соответственно, значит, наверное, тут лагерь какой-то. Лагерь хороший, наверное, все-таки. Хотя не знаю. В общем. чуть-чуть вот чё чу гадают? Хернюю страдают. Поехали все. Домики. Куда дома я еще не встречал, прям такие. Хорошие. Ох, ни хера себе тут пилище э, Смотри сколько. Это все трупы. Кадыстые. Э, Здорово, 2 мужики Открывай. Это на нам не нужны. это чё намат я, я не намат Меня не так зовут так где так кир на раскопках они на каких твою мать на севере вон там кто тронет мой байк пальцы буду ломать тебе персонально понял понял Неплохая мотивация, да? А чё на байке нельзя доехать? Не, подожди, а чё, блин, нельзя? Ну ладно. сколько байков слышь, пацаны? Дайте мне тоже. Не могу чем-нибудь вас украсть? Бля, ничего нет, прикинь. Вам же что? Ли? О, нифига, они тут рассад посадили, красавцы. Сейчас будем делать приюшки э, скриншот говорю тебе куда не глянь везде сплошное поле лавы на 25 футов вглубь нужны молотки отбойные вот только не надо мне тут лекции читать такер не это пусти. женщина Чёрт Такер здравствуй. это женское имя <св hum> наши люди голодают камон а даже были бы и сыты а мужской лопатами, нормально это все равно ушли бы месяц Да мне наплевать <связь> Пока, грозно. Да, мы голодаем, Элл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой, это не все. Но ну, так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл, упокоители идут к нам? Да или нет? Я. Я не знаю. Кому-то пиздец. Пацаны, я не буду лагать. Я не буду пошла. Это может. Ч-че-чу? Ну и что ты эл. от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача, это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище и встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Ну так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! А да кто вы друг друга, не пойму? Брат, что ли, свалк, Кто он тебе? или нашел а. ну хоть кто-то здесь умеет делать свое дело а ты его заказал что поехали куда кто она такая да, стой секунду женщина чат вернул когда ты в последний раз приводил к нам новых людей Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрабатываетесь. Ой, вот от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, Бухает. поедет в лагерь Копленда, хочет там купить рыбы. Вы что, с Коплендом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька, он ездит куда хочет. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым Здесь, днем, в то в гора, да? троих Днем и ночью, а что делать? Это Лейте воняет. больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? Ну на да. слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провианты патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно. Я же говорю: тут как в тюрьме. Сборище ленивых, лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзанцы. Да, да, да, Пахлище всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты! Ну-ка, живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День мое время. Управлять лагерем то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал. Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Марион Фокс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Э, слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь а -а -а. приводить неживых людей, я тебя завалю этими кредитами. Хорошо, я тебя услышал. А если это будет э, тот голый с шрамами или бандиты? Тебе без разницы попробуем? Пойду, найду вылера. Кому-то светит ночь в карцере Так, че он там? Торговец. Давай, okay. какое-нибудь -то новое оружие, да? Что надо, намат? Почему намат? Меня не зовут. Это что там было? М? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут Вайрон Бьют. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали, ну это понятно. Но не просто так, о а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Я не знаю, что это... Что такое намад? Что это значит? Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Вот. Вот, нормально, Дик. Нет, намад какой-то. Какой, блядь, намад? Оружие. Ой, да неужели можно какое-то оружие выбрать? Спасибо большое. А если закрыто, ну? О, господи, самозаряд. Вот смотри, калаш, та, который есть. Подожди, а почему тут ничего нет? За Так, так. Так, вот я эмочку хотел бы, конечно. Тут калаша даже нету, странно. Ладно. Припасы. Надо мне, давай пополним. Тебе еще что-нибудь нужно? Так, пистолет тоже давай. Еще что-нибудь? Нет. А где мои деньги? Я что, все на. Вот кого выбухал, что Короче, пистолет... А, это другой, что ли? Подожди. Да, это другой пистолет. 100 долларов стоит. А, самозарядная виновка 22. Скорострельность нет, да, у нее? Да, это не то. Сколько патронов у нее? 25. Давай вот это купим. Пистолет. Мощный. Бьет кучно. Тебе Спасибо. понравится. Кучно? Кучно. Ну, ладно. А, какой у меня? Лет Сап 9, Всё правильно? Уйди. чё А, это ему... Я, <laughs> кто такой да блядь. Ч ⁇ еще тут есть интересное? Неплохо, Хэлл Я не знал, что он художник. А, ты, так, вас открыли охоту. Ну, я, я знаю, что у меня открыли охоту. Я уже от них не знаю, где Осталось скрыться. определиться, кому это отдать. Подожди. Отвести лекарство Такер. Оружие, которое есть в продаже у Кайна, намного лучше вашего. Или отвести лекарство Копланду. Мэнни обещал помочь привести в порядок ваш байк. Так, значит.. Не, подожди, оружие, которое есть в продаже, не лучше. Нифига не лучше. У меня калаша, у нее отличная суть. И у него нифига нету, по факту. Нет, поехали к Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Он же все-таки просил, колбану. правильно? Он просил все-таки сделать саданю. Вот и я и к нему лучше проеду. Жду. Так, чинить не надо. 53%, я думаю, хватит. Оставить Коплунду. А я могу просто телепортнуться? можно? Сколько мне надо хпшечки для этого, ой фу хпшечки. Пусть переходит на уровне топлива, а сколько надо, чтобы дохватило? А, ну в принципе могу доехать, заправиться а да потом отсюда телепортнуться. Да, Сейчас по дороге, кто-нибудь опадет, естественно, да, иди даже, нормально. Трофея, не, не, ничего нету. Поехали. Кстати, уже темнеет, уже темнеет, пора уже спать и наложиться. Ну и, конечно, говяный, вообще ужас. Плюс нас вырастет репутация, если я ему отдам. У меня же вообще там первый уровень всего, правильно? репутации. У меня тут второй, сто процентов, и я смогу покупать оружие крутые. Короче, это просто логично. Логичнее. А где все? А, вот они. Я только хотел сказать, а где все зомби? Вот они. Блин, темнеет реально, это плохо. Это плохо, надо быстрее заправляться. Всё, кто-то попался. Бля, заложник, что ли? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, помогу, подожди. Давай. А чё, в тачке ты забыл? Оба. Хорош, еще. Отлично. А ч ты в тачке сидишь, дурачок? Давай поговорим. Держись, держись. Я иду. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Лагерь? Да? Где? Да-да. Я пойду. Пойду. Ты пойдешь или поедешь? А, так, лагерь Копланда. Плюс 500 к этому и 100. А если ход спринкс, то 200 бачей получу. Просто. Я не знаю, что вроде. Что реально вроде? 500 репутации это прикольно, конечно, но я не знаю, насколько она важна вообще в принципе в этой игре. А пока ход сприн. Иди в сторону трехпалого Джека. Потому что мы обещаем... Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Спасибо. мы Ну все, давай быстрее иди, чувак, уже, господи. Я слышу... Ты слышишь, что прислал меня Детя. Держись подальше от дорог и беги. Он стоял, ждал. Он стоял, ждал, пока я, блядь. Надо, второй чак. Второй чак. Поехали. Ой, фиган перезарядился. Одной рукой чисто. Красавчик. Бля, я сейчас тут народа буду, да? Бля! Я знал, я знал, что так задержишь. У нас есть для тебя работа в ход спринтс. Хорошо, я рад. Такер, ладно, подъеду к вам отбой. Давайте потом, да. Нельзя было сразу, когда я там еще был, нет? Надо было. Сен-Джон, это Такер, приём. Ты слышишь? Да-да-да. Я говорила на днях с ЛК и с другими людьми. Я знаю, что ты помогаешь в лагере. Просто хотела сказать спасибо. Пожалуйста. Надо подальше от них объезжать жопу, потому что они жесткие. Дикон Сенд это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь. Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я ж говорил, он занят. Наверняка пошел на вылазку для этого козла марка Коупленда. Похоже, я ему не особо нравлюсь в смысле. Так, все, теперь можно телепортно правильно? Вс, супер. Фу, жарко какая. Даже часа не прошло еще, офигеть. Да я столько уже сделал. ворот ворота стоит Открывайте. Почему нам отда? Блин, объясните вот мне, пожалуйста, что думаешь, это означает? Зачистишься. Эй, Коуп. Наверное ли он вез тебе это? Дик. Ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни. Он поможет тебе с твоим байком. Так пусть он мне его отдаст просто. Или он просто этот старый будет Я все еще... Ага, доставить. Хорошо. 5000 доверия. 2000 опыта. А что значит 48%? Это чего? До следующего уровня, что ли? не залена, 83%. Тот -то твой топливный бар. Ну, что жена твоя подарила? Тебе. Ага. Привет, Мэни. Так, где это Мэни, блин? Что там? Ну? Надо чего? В смысле, а ты мне поставил топливный бак, эй, козёл. табак Так, э, он будет старый чинить, э, бак не дадут вы. Блин, это плохо. Буду ждать. Даже в конце игры, когда он поедет на север. Ну я так предполагаю, что в конце будет север, он просто уедет в закат. Вот. Но это странно. А ч он не чинит мой бак? да пока а, просто я не понимаю типа а о он сделал вот мы дали ему припасы как дела дель мы не я тобой все Может, еще не что-то бесплатное предоставишь нет типа двигатель там что-нибудь Ну выпускаю я это сам поставил главное ничего не предоставляет больше и в чем прикол Зачем туда я вам привез это а я мог не привозить пошли вы вообще в жопу прокачать что прокачать? Дизайн неинтересно, краска тоже пока неинтересно вообще. А, Бесплатно должен был по фирму. Я нет, я не про это, не совсем про это. Я Молодец. не понял, что мне полагается за то, что я привез им коробку. Я им отдал. Он говорит, починить твой байк, там что-то сделать. Так где? То, что есть же у меня и до этого было. Ничего типа не изменилось. <coughs> э, карту открой. <coughs> так, что у нас тут? Наркоман. Нет, к наркоману не хочу, подожди. Вот, я там не зачистил до сих пор. Больше нет, да, ближайших точек. Это плохо. Ехать далеко. О, здорово, нормально все. поступать не надумал куда куда поступать так так так да что ж ты <свистит> <свистит> сюда нам что-то надо сказать что какие-то задания да и здесь вот это вот несчастное задание она вообще нужна дополнительная сюжетная линия я не знаю. понимаешь, у тебя написано Семён Каченко, Ты пишешь, это Саня. Как я должен был узнать? Типа, каким образом, вообще? О, господи. Слушай, у меня задания все пропали. Типа, я все выполнил. Объект исследования... А почему я здесь не его не взял? Пошли, ⁇ -мо ⁇ Там такие плюшки офигенные, я их пропускаю. Дик, ты на связи? Да, был. Бухарь, какого хрена ты не спишь? Ещё? Согласен. Ну не спится мне. Ты, ты помнишь, что я тебе говорил? Что ты мне говорил? Ты не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносят. Угу. Бухарь, я... Четыре а, кушка. Я езжу туда, потому Хороший. что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где так. их добывать, мне похрен. И тюльпаны фриком везешь я... я видел сегодня утром на столе такие же какие у нее были тогда на свадьбе я помню я не буду да. так короче ты там лежи отдыхай. я занят конец связи как думаешь хватит он понял зато я ничего не, Это не тюльпаны о чем он Это говорит щитки глаза разой. и Чего? он уже успел с кем-то поспорить пока я просто бежал меме нормально Давай быстрей, быстренько поспим. Я не хочу ночью кататься в жопу, блин, это вообще. Сколько народу здесь? Так, стоп. По-моему, я не сюда. Где мои ложе? Я вот вижу на карте, где... А, вот. Вот реально все в каких-то палатках спят, как бомжи. А у меня целый диван. Такой раскладушка, а у них вон вообще какие-то матрасы несчастные, вон пальные мешки, а у меня диванцы, вообще как царь как просто. Как говорит, койка зовет. Можно как-то промотать? Долго слишком просто лица. Ой, а куда поступать-то я так и не понял. Ты про какой, про что говоришь? Про институт что ли? вот его наоборот, если честно. Ну ладно, идем. В чем смысл? Ну, отучусь я 5 лет, потрачу 5 лет своей жизни, и чё? Зарплата моя прибавится на сколько? На 5000? Что нужно? Смешно. Хочешь что-то предъявить? Смешно. Вообще смешно в Данный. В данном контексте нашей страны я не готов тратить свою, свои 5 лет на то, чтобы учиться в институте. Вообще пока не готов. Было бы это. А забирают <смех>, или довольно скоро. Так, где выход этой типа А вон. В тот день, когда все заболели, я работал в начальной школе Фервала. Ну я рад тебя. Представляешь, да? Жалею. Ну то есть я учу алфавиту сопливых первоклашек и. Учу это и, так... и тут зовут ну, нормально. Так зачастишься? Привет. Я тебе сейчас. Вот дела, он день? меня бесит. Мэнни. Сейчас тебе открою. Механик. Вообще раздражающий какой-то сейчас. Сейчас садимся, поехали. Дикон Сенд Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивал, куда подевался Бухар. Просто затрахала меня, ну серьезно, хорош. Уже спрашивал. Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Во-во. Похоже, ему особо нравилось. 1 июля. Знаешь что? Я ему не нянька. Конец. Как, стоп, Слушай, я не сдаюсь. Этот парень, которого я ищу. Кого он убил? А а я что? Я работа, ошибся. Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Колб? Одного из них звали Рендолл. Он прожил в лагере почти год. Кое других мне неизвестно. Что? Уяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Хорошо. Я тебя услышу. А. Надеюсь, мне сейчас не будет никакого сопротивления оказывается. И я просто случайно... Там на пробегал. Пробегал. и грозит попасть, под Ты не И все. Потому что здесь было реально. Наверное. Вон можно. Не факт. Пишите, что тормозит еще кто-нибудь меня услышит и мне пиздец прям как много патронов лично запрыгнешь <звы> так я блахаю что такое не мне сюда явно не надо подожди отбегаем чего ты не можешь залезть просто ну вот же высокая футовы высокая низкая точнее скала даже я, даже я бы в жизнь залез А, бля, он что, издевается, что Да как туда попасть? Что за бред? Нет, реально, подожди, как туда попасть-то? Забраться он не может. Давай. Систему этого... соус хоть. Скорим, скорим. По стенам бежим. Давай. Не хочет. Тут такое не работает. Где его самое возвышенное место, но он не хочет лечь. Может быть, здесь можно? Блять, не хочет. И подожди, что за прикол? Ты что куришь, блин? Подожди, вот нарисован тип, можно пройти. Ну, давай попробуем, хорошо. Где? Где? Карта. Я же тебя отметил, почему ты мне не показываешь. Вот, я иду вниз на дорогу, хорошо, давай. Пустился. Иду прямо. Идут что? Может быть еще дальше. Хорошо. Но тут опять тупик. Не подожди, тут скала вообще вдоль получается. И как мне туда попасть? Я посмотрим, может где-нибудь трапаюсь. Так. Где-нибудь вот здесь может объехать, может. Бля, вот, да, хотел по-быстренькому просто забрать и уехать, и на тебе. Иди на найди, называется сначала. Можно было свистнуть, короче, и мотоцикл приехал. Как в Бэтмене, бля. Было бы круто. Подпрыгни хотя бы, посмотри. Запас сил нет. А это зомби сейчас нападет, я что буду делать? Скажу, зоя, братец, подожди, пожалуйста, у меня запас сил нет. Сейчас восстановлюсь, я тебе наваляю. Пошли объезжать. прямо ну, типа... Может быть, здесь как-то можно все-таки залезть? Ну-ка, запрыгни. Ну, запрыгни, хорош. Ну, это не смешно. Они специально сделали, что они едим стену стену какую-то. но ну, это же бред. И че? И хочешь сказать, что... Давай в бак упадем. О, господи, хватит издеваться, пожалуйста. Давай. Я в тебя верю. Я в тебя верю. Не, похуй, мощь. Похуй, мороз, как говорится. Может быть, прямо здесь залезешь? Ты залез, нет? не вижу. Я не понимаю, что он хочет тогда. Как не забраться? Здесь тоже не забирает бля, чушь какая-то. Я уверен, что там нельзя. Вот, вот, вот там пройтись поверх, поверху нельзя, прям сто процентов. Они прям что-то хотят, чтобы я сделал. Ай! Потому что ну, туда, тут везде просто скалы. А, бля, я думаю, что такое? то сдохнет уже а да, бы лёха ты кажется я добежал бы уже топором и ушатал как будто по мне реально попали блядь. издевается. Давай, перезаряди. А, перезарядим. Коза, дереза. Я столько патронов нее потратил, дурдом, бля. Ой, бля, убили а -а -а. А -а -а. У вас на лбу написано. Ага. Че, сучка? Давай, иди сюда. Ну доставай пистолет, ты чё? Ну ты чё? Мне сказали, что он мощнее, блядь. Я что-то не наблюдаю вообще ни разу. Хорош. Вот сейчас была абсолютно бесполезная стрельба, абсолютно бесполезная трата пуль вообще. Ну реально, смотри, тут нету ничего, правильно? Сейчас у них подберу всякий шлак, ненужный мне, вообще. Коктейль могут ну, что такое мамок? Я первый раз подобрал, до сих пор не понял. О, может, покупаемся? Короче, ладно, поехали. Ч, зачем я вообще на них напал? Поехал бы дальше, да и все, да? А, подожди, то есть... Я понял, я понял. Всё, я понял. Не зря я их убил. Потому что они бы мне сейчас не дали этого сделать. Погнали, что, давай. Попробуем. Я не знаю, что получится этого, конечно. Опа. Ды -ды -ды -ды -ды -ды Куда ты поехал, дурачок? Чуть не утопил, бай, придурок. Постреляем. Спасибо. Так. поехали давай я на тебя надеюсь ой блять ты сдох Бля. а я мотоцикл не сломал не вообще плевать ему реально плевать ну подожди откуда мне надо разогнаться если она настолько сильно спрятана, настолько хорошо спрятана а? Это говорит о том, что там действительно что-то стоящее Тише Что-то я не помню, что происходит, почему тут такая куча огромных трупов Я не за поехал. Молодец. Но если он даже здесь еле перепрыгивает, то там, наверное, вообще подал на не прыгнуть никогда. Я еще бензин трачу, я вообще молодеет молодец, вот я молодец. А хватит. Почему такой неуправляемый? Сейчас кое-что попробую. Оп! Не, все, пиздец. Короче, хватит. Это бесполезно. Это бесполезно. Как тогда? Погнали отсюда. Столько времени было, это говно. Короче, надо моцах просто мощнее делать, и все. Пока мне это недоступно. Быстрый переход. Стоимость быстро. Подожди, а там у них нету заправки-то, блядь. У них реально, что нечем заправиться. Достаточно топлива. Блин, а что делать? И сюда, недостаточно. Ну давай переместимся, не знаю, может там реально топливо где-нибудь есть надо поискать. Как я поеду? Пешком что ли? Пешком нельзя. Там сказали, что пешком нельзя. Ну открывайте уже! А, да, откройте! Я его уже видел. Открой. Ты должен меня не просто видеть, тебя даже в законе написано пропускать меня в первую очередь. С стальных потом. За Эй, Слышь, здорово, Мэнни. Может ты не заправишь его нет? на себе 1200 ага, бля отличный давай выбор. Блин, ну улучшение мало я думаю мне наверно дадут какой-нибудь новый байк да потом потому что ну что-то потому что еще ничего больше нет тяга прочность 740 бля жалко денег хочу потом еще будет че нибудь я что, рад, проблема? ты мне лучше дай Этот, канистру дай. Погоди, я стою. Да бля, не, подожди, пацаны, дайте мне, пожалуйста, канистру. Ну ч вы такие жмоты? Кухня? А ч на кухне зачем? Дать. О, давай продадим все, отлично. Пока что это все. 5 долларов почти. Ой, бля. Или нет? 3200 мне дали? Что? Сколько мне дали? Ладно, мы это потом посмотрим. Хрен с ним где-нибудь. А, вот. Круче, до хрена дали. Прям реально до хрена. Работа выполняется. Какая? Затем молочком ехать. Сейчас поедем. Бля, реально, у них я тут заправиться. А как я доеду? О чем? здесь из дороги. просто завали Погоди, я, я открою. Да. А, блядь. кто загнал мой байк? Я его вообще-то не загонял. Поехали, как-нибудь я не знаю. Сейчас как-нибудь прям сюда, может быть, не хватит мне. Хватит мне бензина. А ну очень далеко. И сюда даже не хватит. Дома быстрой перехода 0 минус 2. Блять, ну ладно. Не знаю, сейчас где-нибудь заглохнем. Будем тащить его. Опять. Ну, теперь он как. А, все, кончилось, прикинь. Конец. Бать, быстро. Давай с горки ехать, может так получше будет. Давай. Пиздец. И при том написано для работы нужно байк. М -м. А как я им блять пользоваться буду? Так. Не сюда только надо. Переть. Но это пиздец далеко. Это очень далеко. В любом случае, утащить, хотя не, не факт. Пошли так. Там тачка стоит, может там... тоже. -то этот парень, которого я еще. Кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они голб? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестны. Что, выяснить? Нет. Не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Mm, хорошо. О, что там, что там? Это радио свободный okay. Орегон. Правда освобождает. Земля в наших руках, и нам решать, mm. как использовать ее во благо себе и своим близким. Это не я придумал. Это право нам дал сам Господь. Да, да, да. Но некоторым этого показалось мало. И зомбарей а тоже он большего. прислал. Когда топлива стало мало, они решили взвинтить цены, чтобы сосредоточить в своих руках власть. Мы хотели строить дамбы, чтобы добывать электричество. Но косяки форели оказались для них важнее обогрева наших домов. Мы О -о -о. хотели срубить деревья и построить дома, но гнезда пятнистых сов были для них важнее, чем вся лесодобывающая промышленность. И вот федералы под землей. Мы избавились от посредников. Ты а -а -а. Я вижу, вижу бензовод. Теперь никто не помешает нам взять то, что принадлежит нам по праву. С вами Марк Копланд. Это Радио Свободный да. Орегон. Не да, верьте, да, да. лжи. Хорош. Видишь да. ли, Коуп? Цены на бензин-то упали, да еще как? Только одна проблема. Его вот нет. самому. И тут навалом да. уродов, которые жаждут прибрать к рукам то, что наше по праву. Ой, тише, тише, ты чё? Бля, и бабуль повезло, конечно. Сам интересно, тут канистры всегда полный Нет такого, что ты приехал такой, две капли, капли, мы кончился. Всегда полный канистр. Бля, байк тебе вообще реально не сказан повезло. Вот так. Сегодня сычо, кто сейчас в эфире? Еще разок будет стрим. Сейчас. час 20 уже прошел. Скоро, потому что я уже закончу его. Вот. Где-то в часа 4, наверное. Снова будет по этой же игрушке. В принципе, я мог, конечно, я полностью прям все эти пять часов выхерачил, но нет. Вот. Я спроюваться, потом заново опять запущу. Так что приходите. А мне сюда надо было, то есть я здесь был. Ну, вон я вижу труп. Посмотрим, что тут у нас. Ой. Вот он! Бля, награда за байкеров. А, некоторые преступники будут с вами сражаться, а другие э, попытаются сбежать, чтобы выполнить поручение и догнать Самый лучший вариант протаранить и расстрелять. Рассказки цель нужно взять живьем. Я постараюсь. Серебристый шлям, красный бензобак, это он. Да а иди да. Ты думал да, можно иди. ворваться в лагерь Коупленда, устроить больбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал, как будто в супермаркет зашел. Ага, да я вижу все, чуть и надо. Бой на байке, чтобы выстрелить из пистолета во время езды на байке. Выбратьец, что это с тобой. Хорошо. Ага, ага. Все. До свидания, твой байк называется. Ну иди сюда, ну идем, ну идем. Куда-то. Ну куда ж ты убегаешься? Бля, я че убил его? Аня? Что? Что? Ты наделал, сукин сына! Ну, например, минус бай. <свят> нет, вот нет, нет, нет, нет, нет, Вообще-то, Коуп это не одобряет. Я и сам не в восторге, если хочешь знать. Порочишь репутацию намадов. А если бы ты убил Мэнни, кто бы мне тогда чинил Байк? Тупой ты урод. Нет, нет. пошел ты! Ты шестерка, кобл, да? Сучонок. Сука. Вот ты кто? Сучонок. Ну, бери его уже. А, нет, ничего не надо. Оу. Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Он жив? Ты слышишь? Да, жив. Но на Но будущее мат. гарантировать на этот счет ничего Но не могу, отбой. Передай ему. Подожди, Передай я могу чем из? Что? чё чё чё давай? Ему от меня. Ага. Пошел ты в жопу. Ладно, Пика. Бухарь, ты на связи? Просто хочу узнать, как ты там. Ладно. я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север, как ты и хотел. Ой, надеюсь. Ты уже ему это Ой, говорил. Без ты главное поправляйся. Надо еще доделать байк, а потом запастись снаряжением. как и клянешься? Конец. Бля! Бля! Жесть. Я, кажется, предполагал, но не ожидал. Ну давай чини, -мо. Ну, давай посмотрим. Поехали. А, всего четыре лома, херня. О. Хорош. Я в АШТ-прикте буду есть, еще по этим дорогам кататься, правильно? Интересно. так на кого-то, слышишь? Ну-ка. Кто-то за мной А, да. Это правда. Да ему голову, но ну. ему там вырвал, топа вниз ему тут подсёк. Интересно, что там за гармофоны такие нарисованы? Непонятно. Вон там, по вот, карте справа. Главное не видно, ни хрена. Ну ладно. Меня специально что ли через такие? А, так я здесь был же, я что-то все зачистил. А не, подожди. Точно, я здесь был как раз-таки. Но там здесь, ну, вон он, вон он, а. Там было интересно. Во-первых, вот эта кучка. Вон там кучка бегает. О, бля, да? Вообще жесть. Просто как муравьи, бля. И, конечно, не поеду, я же не дурак. Как я вообще спасся оттуда даже не представляю? А куда я еду, подожди? А, опять туда, в жопу мира, что ли? Посетить памятный камин ну ладно. Я там не был, да это в неизвестность. Бля, страшно, страшно очень сыкотно. Еще не видно, ни черта, бля. Давай чистить опять. Опять лутать. Сплошной лут, всю игру сплошной лут. Где, блять где где где где можно свет включить пожалуйста да реально ничего не вижу страшно а где-то скотина так, аккуратно убирай ага, лом так сначала всех надо ликвидировать а потом пойдем охренеть ну, ладно посмотрим что тут так, дробовик у тебя, обрез. Ой, фу, говно. Так. Ага. Вот и лом. Замечательно. Все, давай быстрее пошли. Какие-то тварь, это, э, что он делал? Журчало, хотел сказать, журчало, блядь. А за журчат вообще? А для чего эта дверь? Вот у меня прям такой вопрос странный. Вот тут стоит дверь, то есть, соответственно, какое-то помещение. Помещение куда? Ч ⁇ за чушь вообще? Комната сделано просто, чтобы было и все. Да, я же слышал. Где он? Пистолет? Что за пистолет? Ой, какой-то здоровый, смотри. Или нет? А, у меня такой был, я понял. Так. Ага. Я страшно пиздец. Бля, сейчас сбегутся ведь, а? Сейчас, сука, сбегутся. <звы> <звы> <звы> <плыв> Это было интересно. Очень, очень. Так, но ну он, я думаю, не единственный. Но это было бы глупо, если бы он был один, конечно. бред. Надо, хорошо. Топор. Ну-ка. мотоцикл а он сломанный а вот и смотри целый э? да он целый кстати а почему бы его не взять с собой так давай подлечимся сразу чешь не трапись Подо... о кирка кстати она же а она хуже оказался откуда у фонарик идет, мне интересно да просто откуда он идет не важен фонарик а где зомби-то я не пойму, что он один что ли? да не может быть такого Так, здесь тоже двигать. Хорошо. Бля, это кто-то есть, я слышу. Где ты, сволочь? Бля, где он? Чепать, снайпер просто вообще. Вс ⁇ Вода даю, да? Вроде все. По крайней мере, я никого не слышу. Хорошо, что я в наушниках, потому что их очень хорошо слышно. Были в колонке, вообще я не понял, где они находятся даже. Так, пусть. Путь вроде расчистит. Так. Опять? А, нет. Фу. так отлично Че тут боеприпасы да ну не не нужен мне обрез дай а -а -а. лучше просто патроны дали Подожди. Что? Так ощущение как будто я здесь был, но с обратной стороны. Но на самом деле нет, потому что на карте ничего нету. Я побежали за байком. Нахрен мне арбалет, кто-нибудь не может объяснить? Я им вообще не пользуюсь. Он бесполезный, бля. Мощность слабая, бля. Она не убивает. Вот я вижу, сколько сейчас зрителей. Всего. Я уверен, что вот все не подписаны вообще. Никуда. Вот пишите по обратке, ребят. Пожалуйста. Отличь а там, можете. ВК. Кто может, хочет на YouTube, без разницы. Сегодня как минимум два... Сегодня как минимум два стрима еще будет. Бля. Блять, <смех> что такой дерзкий, кстати, стал, да? Я качнул. Ай-яй-яй-яй. Двигатель, он такой дерзкий реально. Оп! Тише. Пишу его Еще один участок меру. Может в медпункте что-нибудь найдется. Опа, да ладно. Так, а тут не просто граммофоны стоят. Смотри, что. Сейчас зомби сюда сбегутся, блин. Это нехорошо. Ой, нехорошо это все. Ну, в принципе, мне это хорошо, потому что я сейчас заберу то, что мне нужно. А вот то, что народ сбежит, это плохо. Ой, как корот. Ёб. Опа. Тише, тише, тише, тише. Ты меня не видел. Ты меня не видел. Так, хорошо, копай, копай. Хороший собачек, хороший. Минус проблема одна. обратно Че, мне тут спалю что? Ли? Да кто там ходит? Хватит меня пугать, блин. Получ. А, вон еще один идет. Козел. Бля! Да ладно. <плёк> блять а вон дырка есть не я пока не хочу идти заправляться мне что-то страшно висеть очень страшно так кто А, вот это что, ли, тварь? Вот коза. рет еще так громко, блядь. Пистец. А, мне бензин нужен О, для зараза. предохранителя. Очень... Предохранитель сгорел. А, ладно, посмотрим. Где мне теперь взять предохранитель? Не, -а, не туда. А где мне взять вариант? это что ли шляпа еще один да что ж такое это Вы здесь. я просто не понимаю сколько я не... они так вот стоят что ли или что? а вон они где ⁇ пта они на горе mm. сидят получше ну ладно где а где есть а что я не пойму а, вон среди на карте. Вот я тупой. А. Ну, я тупой. Это цифра валяется, ничего страшного. Ага, что это? Чего? Техника IPCI. E -E. Есть? патроны пожалуйста опыт предохранитель предохранитель что? да хорошо так я это понял конечно но мне это пока что не нужно Во, <сёк> спасибо большое за канистку давай который лежит рядышком они а хриплые а где вообще Теперь дело пойдет. звуков, ну вот, звуков сбивает прям. Я пытаюсь прислушаться к зомби. Идет ли ко мне кто-нибудь? Где? Там, что ли, ходит? Ну пусть хоть, пошла в жопу. То, что надо. Сейчас, сука, набегут, ведь я... а. А еще и ночь добавок. Хорошо. Так, надо срочно в помещение убегать. прям максимально быстро. Разбеги, что все ну ладно. Что у нас здесь? окройся бля. Не про меня, гады. отпустите! Мэм, да. в Инъектор, нужно подождать. Мы ждем уже 12 часов. У меня в машине два больных ребенка. Мы... Нам нужно. У нас нет воды, Брос. Спасибо. Да, дайте нам воды. Мэм, вернитесь сейчас же в машину, ясно? Эдди, у тебя есть бутылка с водой? Дай ей. У нас есть Дай такая. ей воду! Спасибо. Так. А теперь отойдите. Вы да. уже скоро вас пропустили. Ладно, ждите. Спасибо. Извините. Простите меня. Запирай. Эй-эй-эй, что? В чем дело? Я ей соврала. Что? Они больше никого не пропустят. Лагерь забит под завязку. Ш что же нам делать? Не знаю, как ты. А у меня есть. Посмотрите просто на карту. Какой план? Что? О чм ты? Я не понимаю. Нет! Просто... Нет, нет, нет, нет! Все что? А -ха -ха. Господи, боже столько народу. Так, это я рад, конечно, покажи мне, сколько в байке бензина. 0,56 из 1,50 или как? Ухарь точно сказал. Живот, да и только. Толпились у этих блокпостов и ждали... Пиздец, беги! б твою дивизию, а? Это пункт. а? как мне выйти теперь отсюда, ребята? А как мне выйти-то? Он невозможен? Я пригодится. Помехи, Огонь без предупреждения! там их просто тьма, я даже не хочу оборачиваться. Че, удилишься? Чукается еще, главное. Они берут еще и мой вайк, блядь, козлы. Там мы, ну, я думаю а чем и делать короче мне надо как залезть тут никого нет пока они не там бегают я да, их очень много Смотри, они все туда бегут. Повторяю, это федеральный находящийся под Объявлено военное положение. сопротивление. Надеюсь, они меня не выгонят. увидели, да? Блин, <связать> <связать> <Жена> охуительно. <связать> Господи, сколько их? Это же пиздец, это невозможно. Чем я с ними делать? Вот чем я? Во вот и что, блин? Сколько их просто? <связать> Как ты вообще видел видео, козел? Да, неплохо. Не, не, не, подожди. Черт, патронов мало. Кучка, дяди. Че что? Еще трофеи. Пиздец. Ладно. Это мясо. Бля, они все возле. -мо, моё а там мой байк лежит и как мне к нему подобраться и реально пиздец. так они слезли все да смотри сколько их бля это прямо идеально чтобы забросить туда коктейль Эти пидоры. Сраные фрики горите! Неплохо, да? А где еще орет так какой козел? А, вон еще, да? Так, еще один остался. О. Вот за прямой бэк стоит козел трется. Э, мудинь. Блядь, ну я же нажимал. Не успел, не успел. Чё? Короче. <свят> вот это я, да, народу положил сколько? Что это? Пошли быстро заправим. Завались тоже. Допливо. А, 38%, слушай, неплохо. Вовремя я решил заправиться. Завались тоже, нахрен. Так вот его выключить. вижу, вижу. А во! бежим. Можно мне сделать день, пожалуйста? Можно не ночь? Фу, блин, это было потно. Еще одна зона заражения. Где? Так, а это интересно. Это, это мне интересно. Я люблю гнезда ворошить. Зараженная зона в Марион Форкс. Зачистит все гнезда. 0 из 5. 5 да? Бабла, нормально. Опыты и всего прочего неплохо посмотреть сколько сколько у меня осталось Пусть здесь постоит наверное да? да так у меня три да хорошо пошли искать пистолет возьму ночь конечно то что это вообще очень хорошо я думаю гимн здесь есть любом первое кто там? Просто раскрою. Бля. Это нехорошо. На что-то сгодится. Давай искать гнездо где-то здесь, он нужен. Может быть, наверху. Нет, тут пустой амбар абсолютно. Я потом вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. А что там осталось? Подожди, не, не, не, не, не, не. Там... О, мне звонит. Ага. Это что такое? Сейчас, короче, пару гнезд добьем. Или нет? Нет, давайте, короче, я гнездо доставлю на следующий стрим. Будет где-то часа через 3. Часов 5-4, вот так вот. Короче, если вам интересно, вы не хотите пропустить, подписывайтесь типа, вот на ВК, в YouTube в Twitch. Все одновременно стримится, если что. Так что, давайте, всем удачи, всем пока.